Всем привет дорогие друзья, с вами как обычно Белыч, и сегодня мы будем говорить о способах немного ускорить работу вашего ноутбука. Есть у меня старый ноутбук от фирмы HP, покупался он где-то в году 2013, там, в общем ему порядка 4 лет уже. Вот, не самый новый ноутбук, но для того, чтобы лежать в постельке и читать новости, очень даже подходит. Это не игровой ноутбук, хотя здесь есть какая-то карточка от фирмы AMD, я уже не помню. Но в игры в нем не поиграешься определенно. А вот для остальных задач подходит очень даже неплохо. То есть здесь 4 ядра интелловских на 2,5 ГГц, то есть это и 5 процессор. Соответственно, стоит здесь накопитель обычный, HDD, то есть жесткий диск. И, соответственно, стоит здесь 4,5 ГБ оперативной памяти. Соответственно, что мы сегодня будем делать? Мы прикупили вот такой вот комплектик памяти на 8 ГБ. Для игр этого, конечно же, мало сейчас, наверное, в 2017 году. А вот для лазения в интернете это более чем нужно. И также у нас есть SSD накопитель от фирмы Samsung. Я думаю, что многие с такими сталкивались. Хороший накопитель Samsung 850 Evo. Он идет на 250 гигабайт для ноутбука. Мне кажется, более чем достаточно. Сейчас мы будем проверять, как это дело работает сейчас и потом поставим все это добро и посмотрим, насколько у нас ускорилась работа нашего ноутбука. Итак, друзья, взял я в руку э, секундомер, сейчас начнем отсчет и, собственно, посмотрим, как долго будет загружиться Windows у нас на э, нашем HDD накопителе, то есть на жестком диске. Так, включаем и начинаем очень долго и пристально ждать. Потому что загружается действительно долго, обычная загрузка Windows длится приличное количество времени. Вот, то есть э, здесь речь идет где-то о минуте, может быть, двух. Что касается SSD-накопителя, то, конечно же, загрузка идет в несколько раз быстрее. Давайте подождем, надеюсь, что ждание не будет таким уж долгим. Сразу нужно понять, что установка нового накопителя и установка оперативной памяти, она, конечно же, сверхбыстрым ваш ноутбук не сделает. То есть, если у вас есть проблемы с процессором, если вам не хватает видеокарточки нормальной для игр ваших, то установка оперативной памяти и SSD накопителя мало что решит. Да вот мы видим, что уже примерно 55 секунд прошло, я смотрю, но никакого пока эффекта я не вижу, то есть загрузка также идет, мы долго смотрим пристально на значок Windows, приятного мало. Да уж, ну вот время загрузки Windows минута 22 где-то, ну приблизительно, конечно, но примерно так, то есть вот, полторы минуты примерно он грузился. Так, я думаю, что все с этим понятно. Теперь мы это дело выключаем. Так, да, кстати, можно проверить, как долго он запускает браузер. Тоже достаточно долгая процедура на HDD-накопителе, при том, что здесь 5 вкладок. Но пока он прогрузит первую, пройдет ну, достаточно много времени. Вот она, собственно, загрузилась. Прошло уже 2 минуты 18 секунд. То есть... С момента, как мы начали пользоваться нашим ноутбуком, прошло уже 2 минуты. Итак, друзья, теперь мы все это дело, собственно, выключаем, нам это не нужно. Завершаем работу Windows, да, и далее мы начнем его раскручивать. Я покажу, как, собственно, поменять оперативную память и созданный накопитель. Ну, у меня ноутбук HP, остальные ноутбуки не так-то сильно отличаются от него. То есть, всегда, в принципе, порядок действий почти одинаковый. И доступ к заднему отсеку, в принципе, на большинстве ноутбуков также, ну, можно сказать, идентичный. То есть, он очень много схожего. Поэтому, думаю, что со своим ноутбуком вы тоже разберетесь. И мы, конечно же, протестируем, насколько быстро у нас будет грузиться Windows и насколько быстро у нас будут грузиться вкладки в нашем браузере. Вот. ну конечно, данный HDD накопитель он работал очень долго, поэтому здесь очень много, скажем так, зависит от того, какой у вас реестр, насколько он захламленный и так далее. Но в общем, в целом, как бы вы не чистили реестр, как бы вы, скажем так, не делали дефрагментацию жесткого диска, все равно работать как SSD накопитель он не будет. Итак, компьютер выключился, теперь переходим к его раскручиванию. На задней части у нас имеется специальный, соответственно. Ну, как это назвать? Та часть, которую мы можем открутить, как раз-таки, чтобы быстро заменить оперативную память и наш SSD-накопитель поставить. Итак, друзья, вот у нас задняя часть нашего ноутбука. Все болты мы предварительно открутили. Их здесь всего два, которые держат вот эту внутреннюю крышку. Соответственно, здесь у нас доступ только к оперативной памяти и только к нашему накопителю. Со стороны батареи мы начинаем ее извлекать, держится она на обычных пластиковых ножках вот, и на двух болтах, что в принципе неплохо, потому что снимать быстро, но плохо тем, что очень легко отломать крепление, поэтому будьте осторожны. Здесь у нас накопитель, здесь у нас оперативная память, их сейчас мы и будем менять. Первым начнем с жесткого диска. он находится в специальных резиновых накладках, потому что жесткие диски вибрируют, соответственно чтобы гасить немного вибрацию. Сзади он подсоединен одним кабелем, который выполняет роль как питальника, так и кабеля SATA, который идет в материнскую плату. Соответственно вот такой вот накопитель самсунговский на 300 гигабайт. На самом деле не очень я люблю накопители меньше 1 терабайта, Потому что многие считают, что это идет отбраковка от 1-терабайтных версий. Вот. Но ну, не знаю, как это насчет ноутбучных накопителей, но никаких сверххороших показателей в работе данный накопитель не показывал. То есть достаточно медленный, как по мне. Вот, поэтому и решили его заменить. Как мы меняем? У нашего SSD-накопителя также есть разъем, который мы подключаем. Ну, здесь, в принципе, прорези есть. То есть, я думаю, что вы догадаетесь, как вставлять, то есть, чтобы прорези все сошлись с нашим разъемом. Вот. Резиновые накладки, в принципе, в данном случае нам не нужны. То есть, они здесь ну, просто ни к чему, потому что SSD-накопитель сам не вибрирует. Но, чтобы он, соответственно, у вас не телепался внутри ноутбука, лучше сделать вот так, то есть, вернуть сами резиновые накладки. Есть также второй вариант: как ставят SD-накопители, ставят их вместо DVD привода. То есть остается жесткий диск, плюс еще накопитель вместо привода DVD или SD. DVD-привод вынимается, вставляется эта заглушка с накопителем и используется так. Я лично этого делать не хочу, потому что у меня дома в компьютере нету привода. Соответственно, единственный привод на ноутбуке на всякий пожарный случай он мне нужен. Далее мы начинаем менять оперативную память. Оперативную память менять тоже достаточно просто. С боков она закреплена специальными лапками. Мы эти лапки отжимаем с обоих сторон. И оперативная память у нас поднимается вот так вот ну, на определенный угол. Нам этого достаточно, чтобы ее поменять на другую. Здесь стоит память от фирмы ADATA. А, ну, как ее называть правильно? Тут уж простите, называю это как знаю. Вот, мы будем ставить кинстоновскую вместо нее, потому что кинстону я как-то больше доверяю. Соответственно, вынимаем старую оперативную память, сделать это достаточно легко, и ставим новую. Но а, здесь есть специальный ключик, который должен совпасть с ключиком на самом модуле оперативной памяти. Соответственно, мы это все дело совмещаем и осторожненько его устанавливаем. Здесь есть дополнительные лапки, желательно их, чтобы они вам не мешали убирать, вот, и, соответственно, все. Мы установили нашу оперативную память и вернули ее обратно, поджали лапками. Все достаточно просто. Вот такая вот система. Собственно, осталось закрутить верхнюю крышку, точнее, осталось ее поставить так, чтобы окончательно не обломать все крепления, что является очень нетривиальной задачей на самом деле. Вот, но уже приноровился, потому что на самом деле я это видео уже снимал. Но, к сожалению, на старую камеру там все было очень плохо видно, и я решил переснять на новую, чтобы вам, скажем так, все более, более детально, более качественно и лучше картинка. Прижимаем все это дело болтами опять-таки и, собственно, ставим э, нашу батарею подключаем наш ноутбук. Итак, друзья, осталось нам проверить, насколько же быстро у нас будет загружаться наша Windows и насколько быстро будет открываться браузер. Сразу скажу, что семерка здесь стоит уже использованная, то есть это не чистая семерка, на ней есть уже все программы, антивирусник, то есть она использованная и достаточно сильно загажена. Чтобы вы потом не говорили, что я сравниваю, скажем так, чистую Windows и Windows, на которой работали. На этой Windows также работали. Вот, давайте сравним, насколько быстро у нас будет идти загрузка. Я включаю секундомер и нажимаю кнопочку ⁇ Старт ⁇ Итак, у нас пошла загрузка. Все, увидите у себя на экране в режиме реального времени. Вот, если там была минута 20, то здесь будет буквально несколько, скажем так, секунд. То есть, уже 20 секунд, добро пожаловать, и примерно на 25 секундах у нас запускается Windows. Вот, нажимаем сразу на значок браузера, чтобы посмотреть, как быстро он его откроет. Итак, итоговый результат, порядка, ну, можно сказать, что 40 секунд. Да, вот загрузилась у нас вкладка, то есть, в принципе, все у нас прошло успешно так, как вы помните, там результат по загрузке Windows и по загрузке пары вкладок в браузере был свыше двух минут. Здесь мы управились за буквально 40 секунд. Все это во многом ускоряет вашу работу. То есть, если вам нужно периодически включать выключать ваш ноутбук, если вы торопитесь часто, вам нужно перекинуть какие-то файлы или еще что-то сделать. Вот. Для вас это может быть полезным. Конечно, всех проблем замена SSD накопителей и замена скажем так, оперативной памяти вам не решит. То есть на игры это толком никак не повлияет, но часть проблем это может решить. SSD-накопитель и оперативную память я покупал, как и обычно, в магазине Computer Universe. Ссылочка на него будет в описании, там же вы найдете код на 5 евро скидки. немецкий магазин, возможно, для вас цены его будут более-менее привлекательными. А в общем, как-то так, друзья. Надеюсь, что вам видео было полезным. а Вы, скажем так, сможете теперь поменять оперативку и поменять накопитель в своем ноутбуке и немножко его ускорить. Всем еще раз спасибо. Подписывайтесь на канал, жмите лайки и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Всем удачи и до новых встреч.